И всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть. Итак, сегодня у нас будет игра стулья, так как похождение, ну, каждое видео снимать нет смысла, просто упадут просмотры да, они и так уже упали. Итак, э -э я сейчас позвала подругу, и она должна будет пригласить еще троих друзей. А там, потом твое друзей, еще Трое пригласят, ну, наверное. Итак, ну и правила, ну как всегда, не буду участвовать, потому что я всегда в этих играх таких всяких проигрываю, потому что я туго соображаю сейчас. Э, сколько сейчас? 1139 но я только что проснулась и начала <coughs> сразу снимать <coughs> видео. Не обращайте внимания на мой голос. Вчера что-то. Он мне поменялся так маленько. Итак, ну что, собственно, начинаем. Итак, здесь уже пришли люди. Итак, раз, два, три, так, раз. Ну, вот так, раз, два, три, четыре. Я Давайте примем. И да, кстати, я сейчас участвовала Ксении на конкурсе. Вот. И мне подарили подарочек. Ой. Ну, вот еще подарили кофту, которая, собственно, и на мне. И я не буду участвовать. Итак, вы знаете, как стулья играть? По всему? Ос, остро, в, да, господи, Острову стоят Стулья Вот, мне кто-то привет. Я вспомнила кто это кто позовет итак, ну здесь прям уже да я правильно поняла О. у меня больше нет дыры давайте я что-ли позову даже не знаю. <самит <gespannt> <самит> но все они уже участвовали в видео, но смысл их еще их трип... трипать. Я вообще не понимаю. Так. Вот, все замечательно. <сх BR> ура, ура. А зачем еще все, Ха-ха-ха. Тогда кто у нас? Лов жрать. <с> Ой, господи. Боже мой, как она одета. Вообще. Итак. Божечки мой. Нам надо. Ну давайте, в принципе, я не знаю, как то что скажет. Хай, господи. <соценно> <соценно> Итак, уже видео четыре минуты длится. Кстати, напишите в комментариях, как вам похождение и добавляйтесь друзья к моей бизнес вумен анфисы. Анфисе, почему он То, что Анфисе, да. <смех> <смех> так, ну вообще, вот. Ну да, в принципе, давайте начинать уже. Так, начинаем. Ну, Все. Давай быстрее, видите. Вот жопа. Так, ищите стулья. Пусть ищут. Так, вон два стула. Все успели... Так, ну вот это вот первая самая села, та вторая. Сколько у нас здесь еще участников? Раз, два, три, четыре, пять. А кто последний сел? А, ну все нашли. Убираем один стул. Ну, как э, убираем? Давайте уберем самый такой приметный стул. Где, о, где этот костер? А, вот, господи. Так. А, не надо сюда Пэткина. Алло. И так, я... Луба, расту. Ищите, ищите, ищите, ищите, ищите. А, давайте, давайте, давайте. Один, два, три. Так. То нас не успел сесть так ты ешь а все а все я не успею этот стул убрать. Так. Так. Сейчас уберу. Убираем еще приметный стул. Так это вот этот. Стул убираем. Вот. Замечательно. Один. Два. Три. Села, села, так. Все, все села, села. Да, вон стол был, да? Так все сели. Просто я не понимаю маленько. Ну, то, что я ведущая, как бы, ну, вот. Так, ну-ка, что она там пишет-то? Потом прочитаем. Убираем вот этот стулик. Потому что он мне не нравится. Здесь. Так уже но уже три секунды ушли. Один. Так, ну не, не слушай, не обращайте внимания, что у меня там музыка где-то играет, то что это соседи. Села. Так, села. Так. Три. Сейчас уберу. Да господи, у меня сегодня что-то ошибки одни. Квадатура может... Так, хорошо, так, какой мы стул уберем? Итак, играем до тех пор, пока не останется просто один человек, не выбывший. Ну, как бы, я не очень люблю участвовать в этих стульях. Как бы, вот, так, у нас раз, два, три, четыре. Четыре участника. Один. Два. Три. Семь. Так, ну... Прекрасно. Села, так села. Надеюсь, там никто не ничем. Так, сейчас убираем стул. Так, сколько стульев вообще осталось уже? Два стула. Придется побороться. За один стул. Давайте его на мидное место поставим. Ой. Чтобы сразу видели, чтобы сразу побежали. К нему. Но ну, я надеюсь, что Ксения, вы... Ксения выиграет, потому что я вообще за нее болею. Так. Один. Ту. Давайте напишем. Давай бегом-бегом. Все, она успела. Молодец вообще. Ты выиграла. Ну поздравляем ее, в принципе. Давайте взаимодействуем с ней. Победители. Вот. Итак, мы заканчиваем это видео, Ксения у нас выиграла, как вы видели Итак, не забываем про подписчиков, что я выпускаю программу и приключения Напишите в комментариях приключения кого Ну и подписываемся на канал, ставим лайк, ведь дальше будет интереснее Всем удачи и пока-пока